Всем привет на канале Футбол Весь Тут. Неделю назад Алексей Михаличенко стал главным тренером Динамо Киев. Через два дня команде играть с Олимпиком, есть ощущение, что в этом матче будет яркая игра и крупная победа. А пока давайте вместе разберемся в параде парадоксов. Почему Михаличенко не имел права возглавлять Динамо, но у него там может все получиться, и почему это плохо для клуба. А также, как Карлос Депена стал самым дорогим трансфером в истории Динамо. В конце видео вы также узнаете, на кого из украинских политиков похож новый тренер киевлян. Но сначала расскажем, почему Алексей Михаличенко не имел права возглавлять «Динамо» и должен был быть уволен. Собственно, причина тут одна, но глобальная. Работа на посту спортивного директора полностью провалена. Доказываем. Итак, за что отвечает спортивный директор в клубе? Первое – это спортивная стратегия, в том числе непосредственное участие в выборе главного тренера команды. Суркис всегда говорит, что он не специалист, а есть профессионалы, которые в футбольных вопросах ему советуют. Михаличенко бесспорно такой профессионал, к мнению которого Игорь Михайлович прислушивается очень внимательно. И вот скажите, как хороший спортивный директор мог два года назад допустить назначение Хацкевича главным тренером «Динамо»? За что? За какие такие заслуги? За ничью Беларуси в матче с Люксембургом? Ну покажите нам, пожалуйста, хоть один пример, где Хацкевич как тренер добился результата и поставил качественную игру команды. Ну не мог просто такой профессионал как Михаличенко не понимать, что Хацкевич главный тренер Динамо – это авантюра с заранее известным результатом. Окей, допустим Михаличенко криком кричал в кабинете Суркиса, что тренер Хацкевич – это провал для клуба, но тот его не послушал. Игорь Михайлович, владелец клуба, имеет право. Вторая зона ответственности – это трансферы. Не будем сейчас поднимать переходы игроков за все 8 лет Михаличенко. Для простоты возьмем два последних года – хаотичность, бессистемность экономическая нецелесообразность это главное как можно охарактеризовать трансферную политику клуба болельщики годами винят суркиса за бардак с трансферами но подождите его задача давать деньги на эту вечеринку больше или меньше это уж как повезет но кого и когда покупать или продавать а главное зачем ответы на эти вопросы кроются в непосредственной компетенции спортивного директора а что получается у динамо красника везет бразильцев михаличенко и хацкевич их одобряет сурки сплатит а потом оказывается что они никому не нужны в киеве кадра который никогда не пристал надежностью можно было выгодно о чудо продать зенит и тем самым открыть путь состав своему воспитаннику денису попову а у разрекламированная стратегия ориентации на своих игроков где ты была в этот момент пиварич также вовремя не продали после чемпионата мира кому он сейчас нужен и так можно продолжать очень долго многие говорят а вот ДПену взяли бесплатно. Какой удачный ход. Но посмотрите на ситуацию под другим углом. Дикие обрезки этого игрока в матче с Брюги стоили Динамо место в Лиге Чемпионов. А это около 30 миллионов евро. Ну как, все еще хороший бесплатный игрок, или может все-таки самый дорогой трансфер в истории Динамо? И примеры тотального бардака с трансферами, как на вход, так и на выход, можно продолжать бесконечно долго. Конечно, легко все свалить на главного тренера. Вот он захотел этого игрока, или тот игрок не подходил тренеру и так далее. Но куда тогда смотрел спортивный директор? В Динамо по трансферным вопросам нет элементарного порядка и координации внутри менеджмента. И если не спортивный директор за это отвечает, то Кто? А если он действительно не отвечает, то зачем он тогда нужен и чем занимался все эти годы? Итог. Работа спортивного директора Михаличенко тотально провалена. И не важно, сколько мониторов у него в кабинете с трансляцией футбола. В клубе с хорошим европейским менеджментом после трех лет турнирных и трансферных провалов спортивный директор был бы отправлен в отставку вместе с главным тренером, а не занимал бы его место. Но мы говорим о динамовских реалиях, а в них Алексей Михаличенко новый главный тренер клуба. И что самое смешное в этой ситуации, у него может хорошо получиться. Почему? Ну во-первых, он хороший тренер, на две если не на три головы выше Хацкевича, разбирается в футболе и знает как побеждать в этой игре. Во-вторых, сам по себе Алексей Александрович очень интеллектуальный и лингвистически развитый человек, поэтому донести свою мысль до игроков доступно, интересно и убедительно он сможет точно. И в-третьих, он очень мотивирован. Для него это последний шанс показать себя как успешного специалиста, а не просто оставаться в пантеоне динамовских легенд, от которых приятно послушать лишь байки давно минувших дней. И что немаловажно, он хочет доказать, что приглашенные при его непосредственном участии игроки все-таки хорошие футболисты. И деньги были потрачены не зря. Ведь в случае провала о спокойной пенсии в структуре «Динамо» теперь можно будет забыть. Поэтому мы уверены, что у Михаличенко очень хорошие шансы стать успешным тренером «Динамо», но в долгосрочной перспективе это плохо для клуба. Снова парадоксальная мысль от нас, но сейчас и ее объясним. С нашей точки зрения, и думаем, что подавляющее большинство фанов клуба ее разделяет, главная проблема Динамо не в тренере, а в организации клубного менеджмента. Как ее можно решить, посмотрите в специальном видео по подсказке в правом верхнем углу. Соответственно, локальная радость от успешного тренера Михаличенко на самом деле омрачается тем фактом, что в случае его побед, Игорь Михайлович Суркис будет уверен, что все делает правильно и нет никакой необходимости в изменении внутри клуба. И через некоторое время все каналы опять будут снимать грустные видео про очередной провал Динамо. А ведь хочется уже стабильных побед и уверенности в правильном направлении движения. А пока если хотите, получается, что Михаличенко это как Тимошенко в украинской политике, хотя народ хочет видеть Зеленского. Друзья, кому не безразлична судьба украинского футбола, подпишитесь на канал прямо сейчас и нажмите, пожалуйста, на колокольчик-оповещатель о новых видео. И самое главное, любите футбол, пока он есть.